Принцип Галилея. Законы механики одинаковые для всех инерциальных систем отсчета. Принцип Галилея. Все механические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета при одинаковых начальных условиях.